школа рукоделия я вика сегодня мы начинаем великое дело нашу наш, наш жилет шанель от шанель есть у меня первое видео где я разбираю узор и косички вот, всё, не считая вот этих вот шишечек все узоры отдельно в видео перейдите туда посмотрите, попробуйте только тогда переходите в это видео, чтобы связать этот жилет уже когда вы умеете узор так, и перед тем как начать девчонки, я хочу такое небольшое вступление это не точная копия, да, потому что сейчас опять найдутся умники которые начнут не считать ряды и искать мои ошибки это просто во-первых фотография некачественная и я рассмотрела то что я рассмотрела я не, не претендую на то на полную копию так что давайте остановимся на том это моя версия этого жилета так как я ее увидела и так как я ее смогла сделать максимально упростив ее для вас вот это просто мой ответ некоторым моим зрителям. В основном, конечно, вы у меня золотые подписчицы, золотые зрители. Я вас очень люблю, ценю и дорожу каждой из вас. Но вот некоторые пытаются, у меня впечатление, просто они смотрят видео для того, чтобы найти ошибку и указать, и ткнуть меня в эту ошибку. Так что. Можете, конечно, описать про мои ошибки, но не так, как некоторые из них. Вот такое вот обращение уже записывала, но в видео не вставила. Вот теперь вот предварительно говорю, что это не точная копия. Это то, что я уда... мне удалось рассмотреть и то, что мне удалось воспроизвести. Вот. вот так вот. Так, по поводу пряжи. Немного говорила в том видео, но повторюсь в этом. Значит, я вязала из вот этой вот Ярнард Милана... По, моему, по моим ощущениям шикарная пряжа, свои отзывы пишите пожалуйста в комментариях я тоже с удовольствием почитаю потому что мое мнение, это мое мнение я не так долго ею пользуюсь, поэтому не знаю как она потом себя ведет значит в 50 граммах 130 метров состав у нас 88% альпака 26, 8 вискоса 64 акрил.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 можно только просто участвовать в розыгрыше в общем следите за новинками все полезные и нужные ссылочки под видео в описании вяжу размер с вяжу в одном размере по поводу других размеров все буду говорить в течение видео как как король, как увеличить потому что я располагать лепестки буду вот на этой детали на этом количестве петель и на вот это вот плотность вязания 18 петель 10 сантиметров, 21 ряд 10 сантиметров. У, у меня получается размер S. У меня уходит 250 грамм вот этой вот пряжи, 250 грамм, это 5 моточков, и два мотка, и, и еще чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть у меня там как бы взялось из вот этой вот пряжи эту, к сожалению, вам я не очень могу порекомендовать, потому что она мне не очень нравится и отзывы я слышала не очень хорошие про эту пряжу мне тоже, пожалуйста, напишите вот я ее беру только для того что мне нужно чего-то добавить, вот этой толщины мне мало, мне нужно было добавить по итогу, получается вообще шикарная вещь, получается вот такой вот серый свитер с розовым пухом вам рекомендую, если честно, взять пухнорки. Вот правда, это мое мнение. Был бы у меня пухнорки, я бы его сюда добавила, вообще не думая. Но добавляю вот эту вот пряжу, хотя не очень ею довольна. Ну, добавляю, потому что мне, мне больше нечего. Вот так вот вам скажу. Это я довольна, это я недовольна. Поехали дальше. То есть вяжу я в два сложения спицы спицы две пары троечка на резинку и четыре с половиной на основное вязание можно взять 5 можно взять 4 смотрите если не попадаете в плотность то возьмите меньше или больше если допустим вам размер нужен на один больше или на один меньше возьмите спицы тоньше или толще то есть варьируйте как бы спицы тоже выход, можно даже на это количество петель связать на два размера больше вязать пряжу толще и спицы толще вот а если из пухонорки норки вязать, то вообще и пряжу не надо только спицы толще вязать вот. Так, ну, пух норки плюс еще какая-то ниточка не чистый пух, хотя можно и чистый, но дорого получится пух норки, все-таки не бюджетная пряжа хотя и классная, мне нравится она так поехали дальше по детали я связала у меня готовая спинка она сейчас сохнет с лепестками как положено потому что я по ней буду вязать переднюю деталь вот я ее связала покажу так, вот так вот я обозначила это, эти лепесточки это Показываю для тех, кто вдруг будет вязать другой какой-то размер и не будет вписываться в, мою, в мое видение. Так вот я вычисляла и потом уже по рядам как бы определяла, где начинается каждый листочек. По рядам и в сторону по петлям. У меня 82 петли, это 50 сантиметров. 50 сантиметров это ширина вот здесь вот в чулочной ну, в изнаночной глади не в резинке вот резинку набирала красивым простым способом на который я оставлю ссылку под видео в описании почему я не показываю это потому что мы уже вязали очень много всего и набирала петли у меня есть жилет, вернее там начало джемпера половина как жилет вот все точно так же набор петель, лицевая изнаночная гладь Вот в пройме, как я убирала петли я вам оставлю тоже ссылку и на набор петель и на этот жилет, кто новичок но я не думаю, что этот жилетик будет вязать новичок потому что передняя деталь достаточно такая трудоемкая и стрессовая, что ли, как как бы сказать по правильной, поэтому я и решила, что спинку я просто объясню. Вот у меня набраны петли, значит, 82 петли, резинка 1 на 1 так, 26 рядов, 8 сантиметров. Далее перешла, ничего не добавляла на платочную, изнаночную гладь, и вязала 46 рядов далее для кроймы здесь я сократила передней детали это будет 6 петель я вот так вот дорисую задние детали это 4 петли то есть в каждом лицевом ряду провязала по 2 вместе здесь перед кромочной а здесь после кромочной то есть это всего 8 рядов далее 49 98 рядов так, здесь у меня на высоте 98 рядов. Да, здесь 4, это для передней детали, это для задней детали сокращения. Значит, от резинки 98 рядов. В сантиметрах сейчас я вам расскажу. Так, в сантиметрах это у нас. Сейчас все буду мерять. Здесь у меня 44 сантиметра. 44 сантиметра. Мы начинаем делать горловину, которая у нас по центру закрываем 8 петель, потом 4, 3, 2. И здесь тоже 4, 3, 2 кому непонятно как это закрывается еще раз оставлю ссылочку отдельно на горловину видео так и вот эта глубина у нас составляет вот этого как бы выреза 7 сантиметров 44 49, 57 сантиметров всей как бы всего-всего Да. Вот смотрите ровно 57 сантиметров так вот такая вот деталь передняя деталь все точно так же кроме того что здесь будет 6 убавлений а горловина будет глубже вот это все там в видео вот видите я чертила это уже снято просто спинку я корректировала вот эти числа они неправильные Так, вот здесь вот расстояние до начала проймы и от начала проймы до плеча у нас одинаковое по 22 сантиметра, вся длина 57 сантиметров. Думаю, это понятно. Сейчас так. Все это наша спиночка. Если нужен другой размер, вот возьмите его, вот добавьте сюда, допустим, 4 ряда, ой, 4 петли и оно у вас уже расширится на 4-1,5 сантиметра. Точно так же здесь. То, то есть делайте все то же самое, только добавляйте петли. Центр у вас лепестки будут расположены по моей схеме, чтобы не запутаться. Остальные петли отделяйте маркером, они у вас дополнительные. Схему расположения лепестков вы основываете, как бы основываете на моей схеме. Итак, вот для передней детали я точно по вот этой вот схеме провязала 26 рядов резинки и 2 ряда провязала изнаночной глади. Теперь у нас. первый лепесток на который я вот здесь вот не провязала изнаночной он должен быть начинаться во втором ряду я ставлю вот здесь вот точку это наш первый лепесток здесь мы начинаем точка у нас вот здесь вот 30 петель отсюда начинается то есть 31 петля и сверху второй ряд второй ряд вот вот наша точка находится. Сейчас я вяжу. Сейчас я исправлю вот это, что я первый ряд не начала в изнаночном. 2, 3, 4, 6, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот она 31 петля. То есть 2 я еще провязываю. Отсюда считаю 30 и второй ряд. А второй ряд я уже провязала. Поэтому я вот так вот возьму, распустила петлю и перевязала ее на лицевую. То есть с изнанки получается, что она провязана изнаночной теперь начинаю вязать вот эту вот первую первый лепесток это получается сейчас третий ряд и подбегаю сверху здесь пока ничего не делаю здесь вывязываю этот один лепесток и вяжу вверх провязала 8 рядов вот лепесточек вырисовывается теперь у меня начинается вот здесь вот. Где-то, ну, понятное дело, что это все примерное большой лепесток. Я здесь нахожусь отсюда. То есть снизу это девятый ряд, а сбоку это 29 петля. То есть здесь, подождите, 9 ряд. Да, в девятом я начинаю и 29 петля. А здесь у нас 31 петля получается с этого края, если считать. Давайте уже так установим правило, что последняя петля это лепесток. Здесь последний ряд лепесток. То есть если это 9, то 8 в 9 ряду вяжем. Если это 29 петель, то 28 мы отступаем. 29 у нас этот узорчик. Этот же мы продолжаем по схемке вязать и начинаем вязать второй. 29 на 29 петли 28 из 29 но девчонки я начинаю вязать с пятого ряда потому что мы говорили в прошлом видео я говорила о вот этом стебельке потом я присмотрела, все таки там не стебелек вывязан там вот это вот который у нас будет узор он идет отсюда, бывает заканчивается вот так вот. Ну, то есть это мы уже будем обыгрывать этим этой цепочкой крючком. Значит, я здесь начинаю с пятого ряда. Накид, лицевая, накид. И вяжу этот же лепесток по вот этой вот схеме. Довязываю этот по этой и начинаю второй лепесток. И вяжу вверх. Так, следующий лепесток, девчонки. Так, показываю, что у меня здесь. Этот лепесток закончился, вяжу я 20 э, изнаночный ряд, этот у меня уже в половине лепесточек и начинается третий, то есть э, один закончился, второй у меня в процессе и начинается третий. Он у нас в двадцатом ряду начинается на 11 Да, 11 петля есть 11 от края значит что что у меня здесь 1 2 3 4 5 с половиной вот эти вот еще мне нужно провязать в изнаночном ряду дополним да, я первый раз не провязала поэтому я переделывала эту одну петлю маленький листик мы начинаем в изнаночном ряду так раз два три четыре, пять. и вот она одиннадцатая петля которую мы провязываем изнаночной это и будет наш листик вот еще хотела вам показать что весь листик это дополнительные петли потом которые сходятся на нет здесь как бы листик не переходит в основное вязание вот эти вот Благодаря тому, что петли основного вязания остаются неизменными, вот эти листики получаются вот такими вот, видите, они подкручиваются и создается объем этого листика. Вот. Если, если бы был классический листик, который компенсируется основным вязанием, да, вот эти накиды, вот, либо расположен он в шахматном порядке, тогда бы не было этого объема, тогда бы оно растянулось не было именно вот этого красивого объемного листочка так и здесь продолжаю вязать маленький листочек так так так так так я сейчас провязала 29 рядов Нахожусь я на вот этом вот этапе, смотрите, в половине одна маленькая вот эта вот. Заканчивается большой, большая, кто большая? Большой лепесток, да? И сейчас у меня здесь получается четвертый. Четвертый у меня расположен. Сороковая петля, 30 ряд расположен. Начинается. То есть сороковой ряд. 30 ряд это изнаночная изнаночный 26 37 38 39 вот и прекрасно сороковая петля у нас изнаночная это у нас начинается вот этот вот лепесточек я его чуть в стороне нарисовал ну примерно по центру у нас так следующий у нас лепесток девчонки вот здесь вот где-то он расположен у нас отсюда сороковой ряд это у нас сороковка относится сюда к петлям а здесь у нас сороковой ряд и 19 петля так сороковой ряд не забываем что у нас здесь вот проймы 44 ряда поэтому сорок пятом ряду начинаем делать эти сокращения вот, для проймы сейчас же что у меня сейчас уже? здесь закончена здесь закончена здесь почти заканчивается и сейчас в сороковом ряду я с 19 петли начинаю делать следующий лепесточек 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 и 19 у нас изнаночная. Это и будет следующий наш лепесток. Вот, еще 4 ряда я провязываю, начинаю делать пройму, обязательно не забываем. Так, я думаю, вы поняли по кадрам, что мне пришлось распустить. Я неправильно разместила вот этот вот листик, девчонки. Его нужно ниже. Вот я взяла корректирующий маркер. Сейчас я все буду корректировать. Я уже довязалась туда, кстати. Видите, раз, размеченные листы. Сейчас я буду исправлять. Вот так вот бывает, но это не страшно. Это совсем не страшно. Мы все исправим. Да? Тут же важно... Не знаю, я, наверное, плохо обозначила. Значит, этот листик у нас находится ниже. Вот где-то здесь его точка. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, одиннадцать, девятнадцать, двадцать, один, два, два, три, два, четыре, двадцать пять. Значит, не пятьдесят шесть, а. 51 в 51 ряду начинаем и вот я его подвинула сюда вот здесь вот на схеме он хорошо нарисован а там у меня расположился вот здесь вот что неправильно а здесь давайте я его определю от от вот этого листка его нам нужно сейчас я скажу вот если вот этот вот листик вы оставьте после него маркер просто От этого листика у нас пятая петля. До да. да, 4. Вот я ее обозначила начало. От вот этого листика пятая петля. здесь не забываем вот видите я здесь нарисовала уже больше сокращение что делать не нужно это я уже поняла потом посмотрев по модели вот не сразу все получается сокращаем все точно так же как на спинке 6 раз так и вот она эта петля и я из нее делаю листочек ой маленький вот видите в 50 ряду в предыдущем давайте сделаем вот так вот что да ж такое так значит это ж маленький у нас здесь значит все я сейчас вот это вот дело зарисую. все таки у меня здесь 50 ряд в общем в 50 ряду вот я начала этот листичек, это уже 51, я его продолжаю. В конечном варианте схема будет такая доплоть до того, что я ее перерисую. И все уже когда после всех корректировок, я ее выдам вам нормальную, со всеми числами нормальными. Потому что вот это никуда не годится, запутаетесь. Вот, значит, 50-й ряд изнаночный снизу и пятая петля от последнего листка вот здесь вот так вот 4 с пятой петли вывязываем листик значит девчонки теперь у нас по плану большой лепесток вот здесь вот я чуть его в боку нарисовала ну, в общем вот здесь вот он и он у нас начинается в семьдесят первом ряду и шестнадцатая петля от вот этого вот края. Проведите, провязала изнаночной. разберемся так раз два три четыре пять шесть семь восемь вот она еще три петли я провязываю и следующий начинаю делать вот этот лепесток большой так ну и вяжу вверх с этим лепесточком так, и расположение последнего лепесточка у нас здесь снизу, опять я не там рисую, вот здесь вот где-то 75 ряд, 75, -й. сейчас я буду вязать, и от краю, раз, два, три, четыре, пять, десять петель, десять петель. Это последний наш лепесток. Вот эти два больших мы вывяжем. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний десятый. Все, я еще вяжу несколько рядов и уже пора делать для передней детали углубление. Сейчас еще несколько я вам скажу сколько я провяжу ряду здесь у нас будет последний лепесточек все так на высоте девчонки вот я вижу вот эти два листочка здесь у меня изменения были только в одном этом лепестке поэтому я вставила те моменты где тут у меня все правильно с этими лепесточками вот, и сейчас нам нужно начать делать горловинку. Горловинку мы делаем точно так же, как на спинке, то есть по цифрам. Значит, сейчас здесь у меня 70 петель на всего, 6 мы здесь сократили, было 82. Но, внимание, мы помним, что листок у нас считается как одна петля, это не там 10, 12 и сколько, это одна петля. Поэтому мне нужно закрыть в средние 8 петель, и у меня получается, что здесь у меня по 31 петли по краям. Значит так и делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Лепесток у нас 10 петля, допомним да, как по схеме. Считаем за одну петлю. И вяжем его по узору, как там раз, два, три, еще. Еще один накид у меня тут получается. Так, 10, да, вот я уже одиннадцатую провязала. 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.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 7 восемь, так сейчас здесь я проверяю должно быть 31 петля, раз два, три, 4 5 шесть, семь, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19 двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать Все правильно. Вяжу до конца ряда, а потом сокращаю 4, 3, 2. В общем, дальше я показывать не буду. Это классическая версия горловины. То есть здесь закрываю в следующем ряду лицевом 4, потом 3, потом 2, потом вяжу ровно. Ровно вяжем потом скажу сколько нам же нужно закончить лепестки так, потом скажу сколько ну лидут 20 всего я так думаю. вот так вот такая вот у меня получилась передняя деталь на девчонки э -э так я вот смотрите взяла все фотографии, я по кусочку собирала этот пазл, в общем, собрался, вот он у меня в такую схему, ее скрин я еще тоже вам добавлю, потому что мало ли как снимает камера, может чего не видно, что я сделала вывод, очень четко там всех вот этих ходов не видно, вот правда не видно. Поэтому я, у меня вот такой вот маркер, который исчезает через 12 часов, как мне пообещали. И я вот им буду рисовать и, и вышивать. Ну, в общем, по ходу, потом я так, основные такие, как бы, дорожки я нарисовала. Вот. Но я буду делать по-своему, вот и вам рекомендую, потому что вот точного распределения, как бы, трудно угадать, да? там же ряды не посчитается, если бы вещь была у меня, я бы посчитала ряды и все бы точно и точно бы отобразила вот эти вот как бы виноградные лозу вот эту виноградную или как ее назвать, неважно. вот, но я так приблизительно как бы сняла с модели, но ну, там и бижутерия, вот украшения, но ну, не видно. я просто Визуально, как у меня расположены вот эти вот лепестки, приблизительно буду рисовать. Весь процесс я вам сейчас как бы засниму э -э немым кином. А вы смотрите, вот основные тоже, рисуйте основные линии, да? вот у меня, допустим, я возьму вот эту вот, вот она так здесь начинается, и у этого лепестка заканчивается. Как я вяжу вот эти вот цепочки... Вы смотрите в первом видео да, технику выполнения. Вот. И куда? И сюда. Да? Вот. Это все есть в другом видео. Далее что еще хочу сказать. Что? Что? Потом пустые места я просто буду заполнять вот этими вот шишечками и завитушками, вот если у меня, допустим, появится пустое местечко, я его заполню. Но это все как бы по ходу, как бы буду смотреть. Вы смотрите, а потом вот моя рекомендация: нанесите так основные линии, а потом уже заполняйте, где будет пустое место, допустим, заполните. -то. Либо веточкой, либо шишечками. Ну вот как-то как-то попытайтесь заполнить это все дело. на том этапе когда все что я видела увидела в видео в фотографиях я как бы исполнила еще вот у меня одна сюда ветка и все все остальное либо оно там есть либо его я не вижу но я бы еще чего-то здесь добавила поэтому я буду добавлять все что я буду добавлять я буду рисовать в эту как бы схему вот я допустим вот эту соединить вот эти два лепестка обязательно ну, в общем все что я добавлю я сюда прорисую а, а еще вот эту вот, довяжу веточку ну да ладно в общем все будет потом в этой готовой схеме пусть не в неправильном, масштаб, неправильном как бы масштабе да. Но примерно, примерно вот так вот. А вы размещаете, вот как вы видите, да, я, допустим, основные линии скопировать, а, а потом добавить, заполнить. Может, у вас другой размер будет заполнить, если вы добавляли здесь как-то эти все. В общем, импровизируйте, девчонки. Потому что по-другому я не вижу, как, как сделать так, чтобы прям, прям вообще было круто. Ну вот, я нарисовала все, что я нанесла на как бы на деталь. Вот так вот красиво. Мне очень нравится. Очень эффектно и красиво, на мой взгляд. Когда были просто листочки, у меня было такое ощущение, что такой лысости, непонятности и ужасности вот было такое лысое и некрасивое. Вот сейчас вот с этими как бы цепочечками оно уже образ завершился устаканился и все уже не очень нравится вот сейчас я сошью боковушки и плечевые швы и мы будем обвязывать ну, вот такая вот передняя деталь у меня получилась мне все очень очень очень нравится очень красиво смотрится я еще немножечко пройдусь утюжочка вот эта вот схема на которую я нанесла уже все все линии которые вывязала я вы смотрите если вы будете добавлять допустим вот то распределяйте растягивайте эти все линии вот нанесите листья как бы по по моим моим расчетам. А вот эти вот дополнительные, вот эти вот все линии, если у вас тут деталь будет шире, вы просто растяните, добавьте чего-то, ну, чтобы все смотрелось красиво. Ну, в общем, девчонки, вы знаете, вы у меня умнички. Сейчас я складываю лицевыми сторонами в еще и утюжочком пройдусь немножечко, и сошью боковушки и плечики, и будем обвязывать. Так, девчоночки, мы переходим к обвязке, Посмотрите, я вам похвастаюсь уже даже. Я один рукав обвязала. Мне, мне понравилось. Я миллион способов испытала, испробовала, попробовала. Ну, по итогу. Боже, у меня везде, везде... барбаш, короче, везде. По итоги остановилась на вот этом вот он конечно необычный непривычный возможно выглядит как-то не так как должен но это максимально приближенная к оригиналу другого как бы способа я просто не нашла я пробовала пробовала Оно все выглядит не так и вот это единственный вариант ну по итогу вот как у меня здесь картина складывается честно вам скажу девчонки я нахожусь я в восхищении. Вот правда по итогу вырисовывается очень шикарная вещь. В общем, класс, класс, прям. Так, значит, что для обвязки? Я набирала петли. Вот и получается, что по одной петли из каждой кромочной. Но набирала я их не из кромочной, а вот тут вот между рядами, как бы, через два ряда, если так взять. Вот, раз, два и достала петлю вот они. раз два тут сокращение не очень видно сейчас я вам там дальше покажу так вот здесь вот хорошо видно видите вот как кромочная петля и она цепляется за два ряда. Вот между этими рядами я и вытаскивала одну петлю. Таким вот образом. Всего сейчас я вам скажу, сколько петель. 12, 13, 14. 61 петля у меня, здесь у нас обвязывается чулочная гладью, поэтому нам это не страшно, у меня опять сверлят соседи, в общем я уже вот успела кусочек снять и жду сижу, значит я быстренько вам скажу, значит сейчас я вяжу один ряд по кругу изнаночными петлями и 6 рядов лицевыми, далее потом мы встретимся, потому что невозможно снимать. Так, вот я 6 рядов провязала, всего до 7 рядов, один вот изнаночный и один лицев, 6 лицевыми петлями. Сейчас я вот ниточка у меня в иголочке, я просто буду подшивать. Вот эти все концы спрячу вовнутрь, и вот таким вот образом буду подшивать это все дело. При Притом сейчас покажу в чем особенность. Мы хватаем, вот пришиваем сюда, там где мы набирали петли, чтобы вот этот как бы край спрятался туда вовнутрь, в эту обвязку. Так вот, по кругу все я подшиваю. Нить мы берем как и для вот этих вот шишечек. Вдвое. Основную нить цепляю вот таким вот образом. Так, начинаем от шва. Вот он. Здесь подцепляю именно на сгибе и вывожу нить сюда. Протя... протяжечку делаю где-то у меня здесь полтора сантиметра накид и сюда же еще одна петля здесь у нас шишечки меньше из трех как бы петель раз два три то есть три протяжки и провязываю ее один раз и второй раз далее передвигаясь вот так вот под мышкой вот нужно чуть больше как бы продвинуться чтобы стянуть это место и прям вот так вот продеваю насквозь эту обвязку и прихватываю эту шишечку так. снова вытаскиваю накид и вот отсюда вот видите накид из самой петли вытаскиваю третью провязываю еще раз провязываю так смотрю как у меня куда оно ложится прикрепила вот вторая третья протягиваю накид отсюда третья Провязала, провязала, прикрепила. То есть то же самое, вот только из трех, как бы здесь у нас было из пяти, вот такие вот они объемные. Пробовала я из пяти девчонки, очень получается грубо им большие сильно, вот такие вот из трех захватов, они самые хорошие. То есть Смотрите, насколько вы вытаскиваете эту петельку и насколько она у вас как бы покрывает, Ой, ну так, чтобы ложилась, вот видите, чтобы не стягивала и естественно ложилась. Вот, пожалуйста, опять, опять мы сверли. Так, вот, провязала я, уже начала вязать горловину вот, не дают мне. Провязала, видите, по кругу и последнюю, последнюю шишечку я вот так вот подтягиваю, чтобы мышками у нас ничего не собиралось. Зачем нам это, правильно? Вот. вот и все. В принципе, все одинаково. Я вот набрала, сейчас я вам еще расскажу про петли э, проймы. Я набрала петли проймы, там по-другому чуть-чуть, ну как, не по-другому по-другому потому что здесь то у нас кромочные, да, а там у нас не кромочные поэтому вот по моим расчетам я сейчас скажу. вот здесь у меня 24 шишечки всего вот так вот влезло вы смотрите так чтобы не было и стянуто сильно и растянуто чтобы шишечка не растягивала эту пройму Далее, что по горловине? По горловине я набрала 61 петля, у меня получилась суток вот в кинопроиме. Здесь я набирала из кромочных, а здесь я набирала как бы произвольно, вот, воссоздавала, как бы, тот, как бы те промежутки между петлями, как и здесь, да? поэтому у меня произвольный набор, то есть из каждой петли это много, там нужно, как бы, в промежутках набирать вот и получилось у меня 61 петля то есть по сути то же, то же самое как и в кроме. вот такая вот горловина должна получиться Виза, визуально я смотрю что она как раз классная то есть я повторяю все то же самое такое же количество петель у меня в горловине как и в пройме девчонки вот он мой готовый результат вы знаете я довольна и вот только что я фотографировала в своем лифте на себе этот жилет вот, чтобы вам показать. Что хочу сказать, что не колется эта пряжа. Я почему-то думала, что она будет колоться, потому что я гиперчувствительная на всякие, всякие колючистости и такие непонятки. Но, вы знаете, нет. Так что, так что не знаю, смотрите сами. Либо замените на пухнорки, да, на все что угодно, что вам удобно замените, да и будет вам счастье. Вот. Но даже не бойтесь вот этой вот пряжи, которую, из которой я вязала я. Я думала, будет колоться. И по, как бы, по отзыву я читала, у меня там комментарий был, что наколется. Вот. Ну, нет, нет, пока нет. При этом я на один бюстик одевала. Все, девчонки, вяжите, вяжите, пусть у вас будет вот такая вот интересная жилеточка. Все, а на сегодня все, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока.